Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале. Рад вас приветствовать. Сегодня поговорим об еще одном законопроекте, который подготовили группа депутатов. В эту группу входят ну, вот, лидеры по таким нововведениям законодательства в режиме военного положения. Да, вот Кузьминых Сергей. Владимирович, часто он пишет законопроекты. И что еще интересно, то, что проявляется Веростюк Василий Ярославович. Вот. Поэтому я вот эти два, этих двух персонажей выделяю в этой группе, да, то есть они проявляют свою инициативу. А так тут группа достаточно, наверное, все они из «Слуги народа», Богутская Елизавета, здесь есть тоже известный депутат. Вот, ну давайте по сути. Смотрите, законопроект носит название о проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно внедрения административной ответственности за нарушение установленных ограничений в условиях действия военного положения. Вот. Да, мы знаем, что ряд ограничений вводится И я сведу это все к одному или двум ограничениям Не буду обо всех рассказывать, сильно длинное будет видео, хочу коротко Оно, ну вообще суть этого, записать это видео Это видео я захотел, потому что ко мне обратился клиент Его остановила патрульная... Полиция в 22.30, а в это время был комендантский час. Вот. И э, на данный момент, на данный момент, кодексом, э, вот указанным КУПАП, да, кодексом Украины об административных правонарушениях, не предусмотрено ответственности за нарушение вот этих ограничений военного положения. Комендантский час, запрет торговли э, этими алкогольными напитками... Ну и другими вот то есть за, за нарушение ответственность не установлена, и поэтому, поэтому э, происходит так: либо они там дают повестки, военкоматы отвозят их туда, или там, ну, в общем, что-то выдумывают, или просто держат где-то в каком-то сарае. Вот, как мой клиент говорит: его держали в каком-то сарае, не, неизвестном. Что, где, э, то есть, начинают выдумывать эту ответственность. Она не установлена. Некоторые, вот после того, как этот законопроект появился, да, некоторые депутаты и есть даже представители юридической профессии, высказываются о том, что якобы э, не надо никаких дополнительных э, статей на эту, ну, на эту тему, которую устанавливали бы административную ответственность. В плане того, что есть 185-я статья, которая предусматривает ответственность за зло, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при выполнении им служебных обязанностей, а также э, совершение других действий относительно члена э, общественного формирования, сохраны порядка, государственной границы, военнослужащего в связи с, с их участие в охране общественного порядка, вот, то есть э, думают, что ну, в режим комендантского времени э, часа, до да, э, относится к общественному порядку. Ну, я тут не соглашусь, вот. И в том числе, смотрите, вот, если вернуться к ситуации, с которой я вот столкнулся, к, ну Протокол. В протоколе написано, что э, они же под, под эту статью, с, э, злостное неповиновение, как они выписывают? Они гава, пишут так, что такой-то такой гражданин на, неоднораз... ну, на, на законное требование предъявить пропуск или документ, который э, дает право нахождения на улице в, во время комендантского часа, ну, допустим, данный документ полицейский говорит: ну, ну, человека его нету. Действительно, он нарушил, нет у него никакого пропуска. И э, так написано, что якобы неоднократно э, предъявили ему требование предъявить документ, а он отказал в какой-либо форме. Ну, написали, что в грубой, плюс туда еще и 173-е хулиганство написали. То есть. Выдумали ему хулиганство, что якобы он там в грубой форме ну, видно, отказывал полицейским предоставить документ, которого у него и нет. Вот. И таким вот образом натягивают этот 185. А здесь ответственность предусмотрена. Штраф от 8 до 15 неотлагаемых налогов минимумов. И общественные работы на срок от 40 до 6. 16 часов или исправительные работы на срок до одного, э, от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка или административный арест на срок до 15 суток то есть достаточно серьезная статья вот которая в случае нарушения влечет достаточно серьезное административное взыскание понимаете вот. Ну и депутаты увидели, что нет ответственности. И я говорю вот, вам о том, что законом не установлена ответственность. Это неправильно. Ну, э -э не подчинение законному распоряжению или требованию полицейского. То есть мы даже открываем закон о национальной полиции. И если вы хотите поискать, то ну, поищите. Но ну, я искал, вот вводим комендантский, э -э комендантский час ну, не будет ничего здесь, нету в этом законе о комендантском части есть, вот видите, рекомендовано если там введем ну, военное положение тоже не будет такого вот. то есть э -э, в законе о национальной полиции национальная полиция не наделяется никакими полномочиями относительно проверки документов э -э, пропуска там который дает право передвижения в режиме комендантского часа. Поэтому и требование, распоряжение не является законным, потому что нет служебной обязанности у полицейских это требовать. Вот в чем суть. Вот. Конечно, оно может быть, знаете, как есть... Вот у нас, если, допустим, брать Киев, то в Киеве есть приказ... Военной городской администрации, где определили коменданта, и там они задания этой комендатуры, состав этой комендатуры, где определили, что задания этой комендатуры могут выполнять там, в том числе и в органы национальной полиции, да, вот. Какие конкретно, не указано, то есть так размывчато, неконкретно, и мы видим, что неконкретные люди, то есть а нам нужно... Персонально, что конкретно эти, эти полицейские могут составлять протоколы и могут э, требовать документы. Такого нет, то есть на данный момент. Ну и вот хотят они это сделать. Э -э ну, внесли законопроект, вот он, номер 7356. Я вот считаю, что скорее, ну не то, что там, скорее всего, за такие, ну если есть ограничения, комендантский час, св светломаскировка, это нужны мероприятия в режиме военного положения, когда идут военные действия. Это, эти мероприятия нужны. Ну, Они с целью, конечно, сохранения жизни, объектов и так далее. То есть люди выходят на улицу там без необходимости, бывает ночью и попадают под те же обстрелы. ну, То есть это нужно, да. Вот. И если мы, допустим, посмотрим, почитаем этот законопроект, то ну вот тут ответственность, вот устанавливают они статьи, статья 210.2 Нарушение установленных ограничений в условиях действия военного положения вот, на, Нарушение комендантского э, часа э, То есть пребывание в, время, в определенный период э, суток во время действия военного положения На улицах и в других общественных местах движение транспортных средств без специально выданных пропусков и удостоверений. И тут ответственность э, несет за собой предупреждение. Ну, то есть, вот такая легкая ответственность. Предупреждение. Раз поймали на улице, выдали предупреждение, выписали. В следующий раз уже э, будет наложение штрафа. От 10, то есть, это 170 гривен, до 30. О, ну, 170 умножайте на 3. Вот. То есть достаточно такая посильная ответственность, 170 гривен, например. например, за второй раз. Первый раз предупреждение, второй раз 170 гривен. Ну, я думаю, со второго человека уже человек поймет. Со второго раза человек уже должен понять. То, что касается маскировки, тоже предупреждение, вот, и штраф тоже такой же. То есть, я считаю, статья, она хоть здесь и выписана не совсем так правильно, но это оно, ну, есть э, вывод, э, кто хочет, почитайте, да, вывод э, главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады Украины. Тут они дали свой вывод, расписали это все как, что должно быть, какие там замечания, но в основном сводится все к тому, что тоже, как я же говорю, да, действительно ответственность это нужна, но нужно правильно выписать. То есть, законопроект в целом можно доработать и проголосовать за... Ну, части вот комендантского часа я точно его поддерживаю. Потому что ловят и что-то выдумывают там. Кроме того, еще тут вносят изменения ну вот административное задержание. Вот я же расскажу, да, человека задержали, отправили неизвестно куда. По сути, видите, комендантский час, вот они дописывают, что лица, которые незаконно, ну, в общем, которые нарушили этот комендантский час, могут и задерживать, скажем так. Этого на данный момент тоже нет, про комендантский час вы нигде не найдете в этом кодексе никакой ответственности, никаких правил поведения этих органов. Государственных и так далее есть, И тут расписано, кто рассматривает Кто составляет протоколы вот. Еще один тут состав Есть о нарушении Комендантского часа В, услов... в границах Приграничного ну, Зоны приграничного контроля То есть есть граница да, А есть от границы еще какая-то зона Приграничного контроля Там находиться можно Потому что есть порядок нахождения в этих зонах. И при наличии документов там находиться можно. Но опять же, вот видите, там ну, немножко усиливается здесь ответственность. тоже Первое, наруш, первый раз нарушение предупреждения. Ну, там суд уже будет определять. Вот. Или наложение штрафа тут от 100 до 200 необлагаемых минимумов. То есть, 100, один необлагаемый минимум дохода граждан, это 17 гривен нажатие вот на 100 это 1700 вот до 200 это 300 3400 то есть вот такая вот ситуация с этим всем поэтому ну это такой законопроект который еще может быть потому что и вот, допустим по продаже этих алкогольных напитков их ну запрещают продавать, да, есть э, органы местного соправления, выдают э, свои решения, где они там устанавливают для субъектов хозяйственной деятельности эти ограничения, но ответственности нет. И они ответственность эту придумывают. То ли там конфисковывают, разбивают, было там всякое, ну, можно посмотреть вот это видео, как это все борьба с этим происходила. А так будет четко конкретная ответственность. Вот тут, например, за это нарушение, за продажу этих алкогольных напитков, тянет за собой наложение штрафа от 500 до 1000 ну достаточно серьезный штраф с конфискацией предметов торговли я думаю что это слишком ну, слишком жесткое наказание вот ну, в этом плане ну вообще ответственность какая-то должна быть ну не такая жесткая вот там ну, кто-то там продал ну или допустим диверсифицировать как-то вот, Хотя, в принципе, тут нечего диверсифицировать. Да, надо вносить эти ограничения для того, чтобы алкогольные напитки во время военного положения ну, война. Какой алкоголь? Я счит, ну, я поддерживаю эти законодательные инициативы. Не в такой, конечно, форме, не, в, не так, не буквально, не такая ответственность, как установлено здесь, не в таком режиме. То есть, я думаю, что этот законопроект ну, может иметь место, да, с учетом вот этих правок, которые понаписывали. Плюс, э, ну вот смотрите, с 24 февраля по сегодняшний день, э, а сегодня у нас уже 10 июня, больше трех месяцев, никакой ответственности нет, а людей и привязывали к столбам там, и выдавали им повестки, и забирали какие-то автомобили, и еще там что-то. Ну и понятное дело, это все сопровождалось сопротивлением, крутили, заламывали, какая-то физическая боль, психологическое давление и так далее. То есть это все было, к чему я веду, было это незаконно. Сейчас я делаю ряд запросов по своему клиенту, и если я получу от него согласие, я ну, более детально прокомментирую или какое-то видео запишу о том, как это все происходило. Да, я думаю, таких ситуаций было очень много. Если вы попались, скажем так, в такую ситуацию, когда вот выписывают 185-ю вам, ну или действительно, ну по такому, по таким административным правонарушениям, которые связаны с вот, 185-я статья Кодекса Украины о административных правонарушениях, я занимаюсь такими делами, можете ко мне обращаться, вот, контакты я указал в описании к видео, Правую помощь в этих делах я оказываю. Опыт у меня в них, в этих делах есть. Знаю э, особенности, нюансы. Ну вот наказание э, применение ответственности, предусмотренной статьей 185 за нарушение комендантского часа, это незаконно. За нарушение комендантской часы законом ответственность не установлена. Точка. Вот. ну и также из-за продажу этих э, алкогольных напитков и-за нахождение в пограничной зоне в приграничной зоне вот. делитесь этим видео э, я думаю что ну, многие не знают этого если кто-то сомнев... ну, хочет поспорить давайте поспорим в комментариях э, относительно того что э, ну, правильно ли привлекают к ответственности составляя протокол по 185 или неправильно я считаю, что неправильно. Как-то так.